Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы ведем передачу, как всегда, по средам из студии центра «Сангейтс». И сегодня у нас на связи Сергей Савченко, руководитель школы Таро. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас да, У вас вечер, у нас, у нас полдень. У нас, у нас полдень, ночь уже да, вообще. Да, ну вот. В общем, доброго времени суток всем, кто нас слушает. И сегодня... Мы поговорим мы поговорим опять же о Тару, о чем же мы еще можем поговорить с Сергеем. О кулинарных рецептах. Да, все вообще на самом деле возможно. Главное бросить карты, правда, посмотреть, что там происходит. Это даже не главное. Это даже не главное вообще. Вот у меня такой вопрос возник по ходу дела. Когда к вам обращаются мужчины, ну обращаются ясные мужчины и женщины, угу. вы заметили какую-то тенденцию, вопросы а у них разные? Нет. <Sponge> <Sí>. В, <negotiation> В смысле у мужчин и женщин? Да. Нет, абсолютно все одинаковые вопросы. Mhm. Здоровье, работа, отношения. Все. Ну, есть экзотика. Бывают какие-то странные вопросы, там победю ли я на выборах, например, или oh, как мне сделать порчу соседу. Но это исключительная ситуация. Вот. три темы гадания, вот три главные темы гадания это отношения между людьми, финансовое там, или материальное положение и здоровье. Все. Угу. Замечательно. То есть к вам Вы... победил ли я на выборах, значит, к вам обращаются люди, которые участвуют в каких-то да, то есть я как, суворовский, угу. как Суворовский ветеран прошел 13 избирательных компаний Ух ты! второго года, и сказал себе, что я больше не буду участвовать ни в единое вообще, и не участвую уже много лет, и счастливы. Ага. То есть, если тут, как бы, скажешь не так... Нет, и... не в этом дело. Это просто очень грязное дело, угу. очень неприятное, и потом душ... Когда я поймался на том, что я пятый раз в день иду в душ, я понял, что нет, это так нельзя работать. Ясно. Ну хорошо, тогда мы даже эту тему и трогать не будем. Yeah, Хотя очень... в душ можно ходить <laughs> часто, но да, ясно. Мы говорили в прошлый раз о том, что вы создали э, э, свое руководство, да, по погаданию. Да, я уже стал, я вот, э, можете... не, некоторым товарищам рассказал, им они упробуют, присылают отчеты, отчеты все позитивные, положительные, то есть все работает, все прекрасно. То есть реально мы сделали революцию второго лучше, так можно сказать. А что будет дальше? Ею могут воспользоваться люди, которые, допустим, никакого отношения к вашей школе не имеют, это будет онлайн, как это, как вообще дальше будет происходить? Вы будете его продавать, предлагать? Что будет Дальше, дальше будет курс, дальше будет курс просто. сперва он пройдет еще дополнительную обкатку посмотрим как все работает. Ну, то есть, чтобы быть уверенным, что такие -то все так хорошо, как вам кажется это сегодня. И когда это все получится, тогда это просто будет курс. И курсанты нашей школы, конечно, будут его изучать. А, то есть это будет отдельный курс по изучению руководства к действию. Да, да. Внутри нашего большого огромного курса, который мы сейчас готовим. Uh -huh. uh, ну, на 2000 часов, чтобы тут вот можно было представить, двухгодичный курс по Таро. Ух ты. Mm -hmm. Да, ух ну Он органично туда впишется, конечно. Uh -huh. То есть, мы предлагаем вообще несколько типов курсов. Первый, вот э, вы новичок, вы вообще ничего не знаете, ничего uh -huh. не понимаете. Uh -huh ничего не, не самое И вот я вам предлагаю курс, есть вообще очень простой курс, экспресс-метод, там, где каждая карта рассматривается просто как маркер, плюс, ноль или минус. Uh -huh. Вы задаете вопрос в определенной форме, смотрите, сколько у вас выпало плюсов, сколько минусов, три плюса, два минуса. Ну, наверное, получится. Четыре минуса, один ноль. Нет, ничего не получится, можно даже не браться. Это очень примитивный вариант гадания. Это очень простой вариант гадания. Я его сделал для своей мамы, когда она мне попросила. Я стала рассказывать значение карты, она посмотрела на говорит, Что ты мне рассказываешь? Какую ерунду, я что это все должна запоминать? Сделай мне проще. Ладно, я сделал. Оказалось, что это хорошо работает. Но вот для человека, который только-только начал с этим всем знакомиться, и даже еще не знает до конца, будет ему это интересно, не будет, вполне такой хороший метод. Второй уровень. Ну, точнее, первый уровень, это нулевой был уровень, вообще, а второй экспресс-метр. <связывая> второй уровень, это Таро Старт. <связывая> старт, ну, его можно сравнить с такой... Курс молодого бойца, если на армейские мерки переводить, курс молодого бойца. То есть, Годин обучен, но еще не стал специалистом. То есть, ты получил базовое знание, ты получил базовое значение, несколько раскладов. Курс длится полтора месяца, вот Михаил как раз его проходил. <связывая> Вот. Да, ты можешь гадать. Но э, я не могу сказать, что ты не можешь открыть свой салон. Ты можешь открыть свой салон, даже если ты вообще ни одного курса не проходил ни одной книжки не прочитал. Тебя, ни капельки не помешает открыть салон и сказать, что я самый крутой королог на этой улице вообще. Это как бы без проблем. Но реально ты получаешь хорошую базу. Я да. в свое время был тренером по рукопашке. И вот Поставил человеку удар, поставил базу, поставил ему движение, поставил ему дыхание, все. Он дальше потом может совершенствоваться, совершенствоваться, расти, идти к другому, к тренеру, выше, выше, выше там, и так далее. Вот. Но если есть основа. Если основы нет, если ты ему руки вот так вот испортил, все, он уже дальше никуда не пойдет, все, все это самое. И вот это хорошая база для старта, для начала, а, ну то, что вот домашнее использование. Вот для домашнего использования для платят... домашних хозяек, как мы говорим, да? Да, для домохозяек. Но mm -hmm. это не совсем для домохозяек. Ну, то есть это хорошая база, то есть mm -hmm. э, вот базовая версия, вот как машину покупаешь, а базовая mm -hmm. версия. Колеса mm -hmm. и движок всего. Без, mm -hmm. без наворотов. Без mm наворотов. -hmm. Доехать, приехать куда-то, все, ты это все можешь. Следующий этап, это уже, это вот называется Таро Старт, следующий уровень это Таро Профи. Таро Профи это большой курс, огромный. Там 60 часов теории по картам, угу. видео 60 часов, видео, ну да, 60, плюс еще 20 дополнительных занятий, где мы эти карты прорабатываем. То есть, вы смотрите видео, вы изучаете карты, и тут же вам предлагаются практически всякие упражнения. Но и чтение раскладов, и вопросы на знание карт, и вопросы на комбинацию карты. Ну, то есть, всякие разные упражнения, чтобы вы с этими картами... Вот есть один из способов, опять-таки, обучения солдат. Да? То есть, uh -huh. вам дают автомат, и вы ходите с этим автоматом, вы не выпускаете его из рук. Вы с ним спите, едите, умываетесь бегаете, прыгаете и все. И какой-то момент вы, он перестает вам мешать. То есть до этого он вам мешал, теперь он вам перестал мешать. А, все, вы, он, вы почувствовали часть своей руки, он стал частью вас. А здесь то же самое. То есть, ну если ты, грубо говоря, 80-90 часов на, на карты потратишь, конечно, ты будешь ее То есть это бесспорно. Но если ты будешь делать упражнения. Это, ну это штука видео, это ты его должен посмотреть. Вот двухчасовую лекцию, девушки да, на форуме пишут, что двухчасовая лекция она требует там 5-6 часов, потому что человек ее конспектирует, Атанабль. осмысливает, mm -hmm. обдумывает, да, об, об, об, об, все это ну, а потом упражнения, а потом расклады. А когда Я помню себя, когда я только начинал расклады читать. Это сейчас вот я карты разложил, глянул, собираю. Ничего человек говорит. Ты даже не успел их рассмотреть. Я могу тебе их все назвать. Я могу тебе их все назвать, что там выпало. А сколько лет вы занимаетесь? Я начал в 93-м году. Ой, ну да, да, в 93-м году. В 93-м году. Это ужас. 23 года. Получается. Вот. Это вот уровень теропрофи. профи И сейчас мы начали делать вот уровень теромастер. мастер Вот этот огромный, двухгодичный курс, куда вошло, конечно, все. все. Все, что я хотел сказать, все, что я должен сказать, все, что я могу сказать. Ну, естественно, что когда ты 500 часов, там только видео будет 500 часов. Угу. Вот. То, конечно, ты будешь карты знать. Но это академическая программа. Университетская, хорошая университетская программа. Ну да, практика. Но опять это, же практика, практика и практика. Да, но это уже для тех, кто твердо решил, что вот ему это надо, он это хочет, он, он делает вторую часть своей жизни, он будет с этим работать, будет это все изучать. Второе, ведь по-разному можно реализовать себя. Uh -huh, uh -huh. Вот у меня тут шкаф, не видно его, uh -huh. стоит шкаф с колодами. Да? То есть ты можешь реализовать себя как коллекционер. Mm -hmm. И даже посчитано, сколько денег у тебя на это уйдет. То есть порядка 20-30 тысяч долларов ты тратишь, mm -hmm. э, покупаешь примерно 2-2,5 тысячи колод. Это те, которые у тебя в свободном доступе. Mm -hmm. не какие-то супер там редчайшие, которые там цена может вот туда уходить. Нет, вот 2-3 тысячи колод, ты как раз 20-30 тысяч долларов вписываешься. Что-то ты купишь за 20, что-то ты купишь за 200, ну, в среднем по палате, но ну, вот так вот и выйдет. Все, пожалуйста, вот ты коллекционер второй. Зачем ты это делал? Это второй вопрос. Вот, вот все у меня. Ну, из любви цель. к искусству, есть же люди, которые собирают марки, кто-то собирает бутылки или ацикетки, или наклейки, ну, если смотря, что человека привлекают. Да, то есть, вот ты можешь реализовать себя как коллекционер. Ты можешь реализовать себя как второго. То есть открыть кабинет, принимать людей, там, или онлайн работать, или еще как-нибудь. И для этого тебе, конечно, столько колод не надо. Тут у тебя уже не столько колод нужно, сколько знания карт. Ты их знаешь или mm -hmm. ты их не знаешь? Ну или ты сразу решишь, ты жулик, мошенник, вот там будешь, я таких видел. Вот. вот вы приходите ко мне, кто бы не пришел, неважно, кто бы ни пришел, раскладывает карты. Ой, у вас порча, у вас там такие пятна на ауре, надо ж чистить, вы же убрете все. Человек, естественно, да, да, давайте быстрее чистить все. А были такие, которые приходили к вам и говорили, вот посмотрите на моем раскладе, стоит ли мне вообще заниматься этим или нет? Это очень, есть, частый вопрос. Да? Да, очень частый вопрос. Ну, на самом деле, ты хочешь заниматься, ты занимаешься, у тебя получается. Ты не хочешь заниматься, ты не занимаешься. То тебя. есть это в принципе доступно всем. Было бы только желание и.. Есть люди. И... Вот ну, за всю практику я видел одного человека, который выучился, он на начинал гадать, у него начинались дикие головные боли. Угу. Но это один человек, а я их несколько тысяч обучил. Поэтому это ремесло. То есть в этом нет ничего тайного, ничего там сакрального, ничего такого уже. Это просто ремесло. Вот как вы учитесь водить машину, как вы учитесь варить там суп, как вы учитесь вязать крючком. Вот любой человек может научиться вязать крючком. В принципе любой, лишь бы была усидчивость терпение, на да, самом деле. Да, да. Да. и терпение. Нормальный преподаватель, который тебе показывает. Преподаватель тоже очень важен. Ничего там безумно тайного в этом деле нет. Садишься, методика. Я просто работал в школе. Я знаю, как это все делается. Есть там триада. ЗУН, да? Знание, навыки, умения. Знания, умения, навыки. Вот так точнее. Знание, зум. Все. Вот тебе дают методику. Делай по методике. Все, И все у тебя получается. Вот. Yeah. Я уже забыл, что я говорю. Ну, well, это не имеет значения. Мы можем вернуться yeah. немножко? Просто, я не yeah, знаю, yeah, возможно, конечно. вы обсуждали а, это с Михаилом, но мне почему-то стало интересно, как вы сами пришли к этому, и как, насколько потом, вообще-то в 1993 году еще, наверное, не было настолько развито и позволено, и... Позволено уже было. было. Mm -hmm. Да, все было позволено. Делать, хочу, хочу. Союз уже развалился. В этом плане было хорошо, конечно, в плане позволенности. Угу. А, а первый раз я познакомился с Таро в 98 году. Нет, э, э, я, 80 угу. да, в 88 году я был э, у моего отца, значит, был товарищ, в Чехии жил. И вот я поехал к этому товарищу, а у него был сын чуть старше, чем я. И он играл в Тарок. Не Таро, а Тарок такая карточная игра, очень сложная, с очень сложными правилами. Я говорю, научи меня. Он говорит, это бессмысленное время, просто мы потратим с тобой. Потому что тебе там э, не с кем играть будет. Угу. Ну, думаю, ну и вот. И вот я иду по улице э, этого города, Аламовца, в, Праге, э, в Чехии. Вот. И вижу колоду Тару. Марсельская. Я помню, какую колоду я видел. Смотрю, думаю, купить. А что магазин на обеденном перерыве, она просто вот не лежит. Купить, думаю, ну что я куплю, будет у меня валяться, как бесполезная вещь какая-то. И не купил. Это было очень странно. А потом, через несколько лет, я э, готовился к экзамену по истории историю, России 19 века, как раз я хорошо я помню. И э, человек в телевизоре там что-то они беседуют, телевизор работает. И вдруг он говорит, вот на этой карте, как раз речь о картах Тароша, на этой карте зашифрована вся история России, показывает карту Луна. Я думаю, это обидно. Я бы мог бы преподавателю положить карту на стол, сказать, вот. Он говорит, ну все, вопросов нет. И буквально через пару недель я в магазине вижу колоду Тару. Первую, одну из первых, которая была напечатана в Союзе. туда. я ее покупаю. Тут же начинаю искать, где же там зашифрована история России. Ну, вообще история по образованию. Там ни слова, естественно, нет. И я пробую гадать. Я пробую гадать. Это был январь месяц. Я хорошо это помню, что это был январь. Mm -hmm. вот. У меня, естественно, ничего не получается. Я не помню карты. У меня там маленькая брошюрочка. Я пытаюсь там что-то из этой брошюрочки извлечь. Но уже в марте, 8 марта у нас было... Ну, мы отмечали этот женский день. И я гадаю своему товарищу, и у меня выпадают очень жесткие карты. Я ему говорю, что смотри мне, как получается, что вот ты в течение там, буквально нескольких дней делаешь выбор. И ты либо живешь, либо не живешь в результате этого выбора. Mm -hmm. Он меня так послушал, и он делает выбор. И mm -hmm. нам становится совсем понятно, что все, его жизнь закончена. Он буквально через год он погиб. Mm -hmm. Там ужасные истории всякие mm -hmm. были. А, а у меня волосы просто тогда еще были на голове, они становятся дыбом. Потому что я понимаю, что это не, не салонное развлечение, это намного более серьезное дело. И я начинаю искать литературу. Литературы просто нет. Ее просто нет. То есть книг всего две mm -hmm. физически существует. Mm -hmm. Это книга Папиуса, предсказательная террор, желтенькая такая. Я думаю, что она была у всех, кто занимался таро, ну, в mm -hmm. то время. Там 200 тысяч тираж у нее было. Все. Вот. И э, ну, там еще одну книгу, еще одну. Вот. Мой товарищ из, э, он жил в пранке тогда, я ему написал, что вот, ну, прислал мне несколько колод, несколько карт, э, несколько книг, и вот я начал туда заниматься. И я помню, вот 1993 год я уже летом этого года понял, что я не делаю ничего больше, что ко мне пошел поток людей, вот, что они не дают мне жить. Они приходят утром, сидят до позднего вечера, и один за одним, один за одним. И уже в сентябре 1993 э, -го года я открыл свой первый обязательный салон. Угу. Да. То есть тогда уже в принципе было все позволено и никаких а, не было никаких, проблем? Никаких угу. проблем, пожалуйста, сиди работай. сколько угу. хочешь. И к вам пошли люди? И ко мне пошли люди. И вот я с тех пор ничем больше не занимаюсь. Как интересно. Я думаю, что в этом что-то есть. Когда направляешь все свои усилия на что-то одно, оно получается. Ну, да, получается эффект. хорошо, эффектно. Да. А вы себе раскладываете карты? Да, не часто. Я вот э, э, так получилось, я приехал к своему другу в эту же самую Прагу. И там покупал карты, все. И он меня вывел на человека, который там издавал карты. Издательство Синергия, Роберта Купанин был, молодой. Он меня с ним познакомил. Ну, как-то мы там познакомились. И э, я ему начинаю рассказывать. Вот там я ту карту. А я у него на, на большую сумму карт этих набрал, там все, что было, накупил. А он мне говорит, а что ты знаешь про карты? Я ему начинаю рассказывать. Вот это, вот это, вот это. он так сидел, слушал, слушал. А потом говорит, сколько ты хочешь за курс? Я говорю, не понял. тебя. Uh -huh. Он говорит, я организую тебе курс. Uh -huh. Значит, соберу там толпу. Ты им прочитаешь курс. Сколько ты хочешь денег? Я говорю, я uh -huh. не чувствую себя еще в АТО преподавать. Uh -huh. Uh -huh. Нет, давай уже. Все, можно. Можно просто. Ты, ты столько знаешь всего. Ну и я стал ездить в это правило, читать там курсы, потом в А потом я там познакомился с человеком, который зовут Богомил Дюрн. Mm -hmm. И он сделал очень много для популяризации. Он вообще занимался алхимией. Мне вообще так срадно, когда люди вот сегодня занимаются алхимией. Но тем не менее, вот его там интересовало это все. И мы с ним беседовали. И он мне говорит, что говорит, мне не нужны карты, чтобы гадать. И я так удивился. Да, я, вот ты мне рассказываешь историю, а я вижу ее в голове как карты. Мне не нужно колоду в руках держать, чтобы mm -hmm. это сделать. Mm -hmm. Я ему не то, чтобы не поверил, но как-то вот, ну, странно, Сомневался, да. Mm -hmm. Меточку, голове, я себе такое сделал. Вот я его сейчас, там через 20 лет, я очень хорошо понимаю, мне не нужны карты. Mm. Вы мне рассказываете историю, я вижу ее в картах просто. Mm. Я потом, когда ее вынимаю, я практически не ошибаюсь. Вот то, что я там представил себе, как оно должно Даже быть. Даже карта и выходит. Тоже и выходит. Ну, не те же карты, но похожие карты. Ну, то есть ситуация понятна. Поэтому, когда своя собственная какая-то странная ситуация возникает, ну просто сел, подумал, представил, как бы это могло быть. А Тут же еще такой момент, я вот как-то посчитал, у меня за вот эти годы получилось около 15 тысяч сеансов гадания. Ух ты! То есть 15 тысяч историй я выслушал. Естественно, что потом, когда человек приходит, это у него уникальная история, это у него первый раз в жизни, а я уже сижу и думаю, это я уже, это я все слышал, и это я слышал, и тут я знаю, что там у тебя было. Ну, и свои же точно так же, то есть мои же истории, они тоже не уникальные, они точно такие же, которые я уже слышал не один, не два и не пять раз. Ну, просто думаешь, как это может быть, как это получается, что здесь задействовано, что здесь участвует, вот это участвует, ну, все понятно. Ну, поэтому я гадаю себе, я гадаю себе, но это бывает там, раз в полгода, может быть, раз в квартал, когда, или просто любопытно разложить, посмотреть, или действительно какая-то уже такая ситуация, что ну уже не понимаешь, что есть собственного ума не хватает, чтобы разобраться в этой ситуации. Разожжу, посмотрю, все делается, понятно. И в принципе оно все так, как и, как и представлялось, да? Ну это уже да. интуиция, и психология и все остальное. вместе. Нет, это мастерство. Это просто мастерство ага. карт. Вот. А, проблема вообще не столько прочитать карты самому себе, сколько вынуть. Да, потому что когда ты э, на их чувствуешь, да? я настроился на хорошее, я вынул хорошее карты, я настроился на катастрофы, я вынул карты катастрофы. Естественно, что самому себе, вот это для меня это единственная сложность гадания самому себе, там говорят, что себе гадать нельзя, там всякие разные слова, ну, почему нельзя, можно. У угу. проблема вынуть, но я как делаю, я прошу своего товарища какого-нибудь, <как> там пять карт, я ему даже не, не говорю про что, зачем, для чего, он вынимает карты, кладет их на стол, или называет мне, я вынул, вот такие-то выпали, а хорошо, не прочитать не проблема, то есть я читаю так же холодно, так же отстраненно, так же эмоционально не вовлеченно, как какому-то чужому человеку, а чужому-то человеку мне все равно, мне же угу. все равно, чтобы с вами, да, Выздоровите вы, умрете, женитесь, полетите на Луну, утопитесь на Титанике. Мне какая разница с этого? Никакой. А я вам скажу больше, если мне будет не все равно. Да, я понимаю. Так. Я не понимаю. Не Эмоции тут не должны присутствовать. А. И вот я сам себе в состоянии считать так же, как я считаю чужому человеку. Может быть, даже еще более холодно, еще более отстраненно, потому что мне все равно. Я делаю такое специальное состояние, чтобы не было это все равно. Если мне не все равно, если вы приходите ко мне и говорите, что там такое дело классное, твои 5% с этого дела, я эмоционально вовлечен. Я, конечно, буду подсуживать 5%. А если 10% скажут, это уже да. Или приходит девушка, там симпатичная, красивая девушка, и говорит, вот у меня кавалер, как мне быть с этим какой кавалер? Я твой кавалер, я самый лучший. Mm -hmm. вот, Все, то есть это невозможная ситуация, так нельзя работать вообще. Да, понятно. Ну, в общем, как всегда, конечно, я тут хочу воспользоваться своим служебным положением, задать один вопрос, если можно. А, да, а вот э, стоит ли, если смысл менять жилье? Ну, э, имеется в виду не переезжать куда-то, а так, локально. Какую задачу Вы хотите решить? Продавать, э, в смысле не продавать. Переезжать или не переезжать? Для чего? Избавиться от... от ну, потому что жилье не очень в хорошем состоянии, там, где мы сейчас живем. И, в общем, так возникла мысль, что есть смысл поменять место жительства. Ну, то есть, для чего? Для чего? Для чего? Тут даже не, не деньги, тут как бы он большой и хочется что-то поменьше. И и и старый становится, и никто за ним не ухаживал. В общем, как бы, э, но есть возможность. Что вас смущает? Почему вы этого не делаете? Почему мы не делаем? Потому что привычка, привычка жить там, где живешь. И не очень хочется, очень любой любой переезд это затраты, это и трудовые, и материальные, и все остальное. Но есть такое То ощущение, что, что вот какое-то внутреннее, что надо. Вот, вот вы сами подумайте. То есть это не проблема в том, что я там хочу или не хочу Я поговорить. понимаю, просто, я Да, понимаю. сами подумайте. Мы живем в доме, который нам не нравится. Переезжать ли нам из этого дома? Нет, нельзя сказать, что, это, это, нельзя сказать, что он не нравится. А, ну, какое-то внутреннее просто такое ощущение. Он что... вам не нравится. Окей, он я вам не нравится. Он вам не нравится. Все, И я поняла. Переезжать или нет? Нет, не переживай. Конечно, оставайтесь в этом ужасном доме. Пусть вам там будет еще хуже, чем было. Но он не ужасный. Он не ужасный. На самом деле, это очень часто так бывает. То есть человек задает вопрос, а ответ-то ведь лежит на поверхности. Только подумать несколько минут и сразу все становится понятно, что с этим вопросом. Ясно, но и... мы, мы просто это как бы откладываем по каким-то причинам на самом деле. Оно и вот даже не может ответ... по каким. Да. Ну, наверное, где-то глубоко внутри понятно по каким. Я я-то понимаю по себе, я... но ну в общем. Какие-то вещи, которые мы откладываем. Можно вопрос задать иначе. Если вот переезжать, то вот я выбрал там какой-то вариант, да. Вот будет ли мне там хорошо? Или если мне приезжать, то мне лучше это сделать этим летом, или этой осенью. Вот так можно вопрос задать. Вот, вот это хорошо. вот Это мне нравится. Вот летом или осенью? Летом или осенью? Давайте посмотрим. То есть торопиться, побыстрее переезжать. Да, да, замечательно. Спасибо вам огромное, да, за подсказку. Так, секунду. Ну, карта упала. И, кстати, карта, которая обозначает переезд упала. То есть, переезд у вас состоится, это даже не вопрос. Как вопрос, интересно? когда и куда. Так, выпадает у нас Умеренность, Колесница, Сила, Луна и Суд. Значит, летом не надо переезжать. Переезжайте осенью и вот где-то после октября. Октябрь, ноябрь, туда приезжать, концу года. Вы найдете очень хорошую квартиру. Замечательно, спасибо. Теперь я вот поняла, и в принципе, это ответ на многие, наверное, где-то у меня внутри ответ, что очень важно правильно задать вопрос, да? Это ключ. Это да, ключ. Это ключ. Угу. ключ. Угу. да, ясно, совершенно замечательно. Ну что ж, спасибо большое, мы Вас отпустим Хорошо. отдыхать. А сами будем продолжать дела. Спасибо огромное. До встречи. До встречи До в следующую среду. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания.